Mm. <music> 15 мая в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся инсталайф, посвященный приемной кампании 2020. Помимо Инстаграма, прямая трансляция шла также на телеканале Универ ТВ, в том числе на YouTube-канале и в социальных сетях ВКонтакте и Twitch. На все интересующие вопросы касательно поступления в КФУ в этом году ответили проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский, проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. В условиях пандемии проведения приемной кампании Компания в этом году пройдет дистанционно. В связи с переносом единого государственного экзамена на неопределенный срок, пока что точные даты поступления в ВУЗ неизвестны. Но в любом случае документы будут приниматься в электронном формате, а также все вступительные экзамены будут приниматься в онлайн-режиме. По словам Дмитрия Таюрского, Казанский федеральный университет принимает экзамены в дистанционном режиме уже не первый год и имеет основательный опыт в этом деле. Сегодня мы проводим ежедневно ежедневно более 3000 занятий, в кампусе Казанского университета в режиме онлайн. Поэтому никаких проблем с проведением онлайн-экзаменов я не вижу. В ближайшее время на официальном сайте Казанского федерального университета появится расписание предстоящих инсталайфов для конкретных институтов. Там абитуриенты смогут узнать все нюансы о поступлении на конкретный факультет в этом году. Также подробная информация о подаче документов в ВУЗ, проходные баллы и примеры вступительных экзаменов размещены на сайте КФУ в разделе «Абитуриенту и школьнику». Спикеры призвали будущих студентов не волноваться из-за неопределенности и не верить в фейковой информации, а спокойно продолжать готовиться к предстоящим экзаменам. Полную запись прямого эфира можно посмотреть на официальном аккаунте КФУ в Инстаграм. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.